где, -где, -где, -где? есть. Вообще а сейчас, сейчас я приеду Да и так у меня. Да я сейчас приеду. Нихуя чё творит? Я не катался, да, но я слезь? да ты не бойся, слизь. Сосками скамел Поехал Поехал Удачи тебе Я почта России Я курьер почты России <соски> Да боюсь мы не в ту сторону боем Ты что? Игра это не похоже на... А типа... Да. Есть поботание. Ну, они просто были у меня с тобой, как бы, сняты. Ладно. плюс 8 сейчас просто собрали если я это бы. я у меня граната мел у меня граната все Это дура. Сори, блядь. Сори, сори, сори. Я мог захилить. Аптечку птичку не скидывай. А не скидывай. И уехал, Гледа. Долго еще будет. Нажимайте, уже готово нафиг на велике плеф смотри да ты че ща приду, щас приду. ладно один два. Ну, ладно пять ты че мне фугас кинул на пир дело я ушел смотри мне быстро эййон народ а вот и я со своим роликом по бесплатному паблу Собственно, вот такой получился ролик, где мы друг над другом издеваемся, смеемся, В принципе, ничего необычного, в при... как всегда. Я тут немного приболел, поэтому монтировать его было достаточно трудно. А ты, друг, подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарий, распространяй ролик друзьям. А на этом у меня все. Всем пока!